приветствую вас мои дорогие друзья с вами Лилия Донскова и сегодня речь пойдет о знакомым нам всем продукте это гель для интимной гигиены и я держу в руках сейчас пустой флакон объем 300 миллилитров с дозатором очень удобный очень классный и вот он у меня закончился и я хочу вам представить новинку этот продукт появился у нас в десятом каталоге и в одиннадцатом его тоже можно приобрести со скидкой это Refill тот же самый гель для интимной гигиены 300 миллилитров объем но на 73% меньше пластика то есть сейчас мы и экономим по цене каталога разница 60 рублей и экономим на пластике то есть с заботой с любовью о планете и что я сейчас сделаю мне нужно просто легким движением руки отрезать уголочек рефил и перелить во флакончик и так сделаем это открываю упаковку геля который у меня закончился по линии где показана линия отреза отрезаем и аккуратненько переливаем гель смотрите как все просто справится даже ребенок